Я всех вас поздравляю, потому что у нас появился новый рынок, который называется каршеринг. Каршеринг это новый сервис аренды автомобилей. И сегодня я хочу, чтобы мы вместе с вами разобрали компанию, которая называется Белка Car. И сегодня я поговорю с одним из основателей этого сервиса. Ее зовут Екатерина Макарова. Екатерина, можно вас пригласить к нам э, в кадр? Скажите, пожалуйста, вы заскочили на этот рынок, когда уже. Он существовал или вы все-таки его как-то раскачивали? Нам 25 октября будет год, рынок существует официально два года, когда московское правительство начало выдавать разрешение на каршеринг. Мы выходили на рынок, люди уже знали, инноваторы, да, но основная масса людей еще не знала, что такое каршеринг. И мы за год выставили более тысячи машин и, в принципе, рынок подогрели. А вот если опять же в начало возвращаться, вы сказали, что государство согласовывало, будет каршеринг в России или нет. Это какие там, какое законодательство, что менялось вообще? Правительство Москвы выпустило специальное законодательство, чтобы на каршеринг давали скидки на парковочные разрешения. Еще нам возвращают там по лизингу процент. Но основное это парковочное разрешение для каршерингов с огромной скидкой. В чем заключается интерес государства? Все очень просто. У них задача борьба с пробками, с трафиком. Но только общественным транспортом ее решить нельзя, потому что люди предпочитают... Дороги с... строить мы не можем, да, автобаны да. тоже не можем устраивать. Поэтому решили сделать так, чтобы да. каршерингом как-то вот решить вопрос с пробками. Да, один каршеринговый автомобиль убирает 15 обычных. Расскажите, пожалуйста, вообще в принципе о бизнесе каршеринг, что это такое, как это работает. С точки зрения предпринимателя, это очень сложный бизнес, сервисно ориентированный. Вы должны знать, чтобы запустить каршеринг, хорошо разбираться и войти, и иметь огромную операционную часть. Это там десятки перегонщиков, управляющих парком также взаимодействовать с нарушителями, с преступниками, то есть не давать им попадать в ваши автомобили или как-то реагировать, если они туда что-то с ними сделали как-то. Mm -hmm. есть это такая непростая задача. Ну, а вы где этому учились, всему? Насколько я знаю, у вас три учредителя, три девушки, и вы сделали бизнес, который связан с автомобилями. У нас не было опыта ни в автомобильном бизнесе, ни в бизнесе аренды автомобилей, и вообще, в принципе, ни в каком... Вообще, в принципе, в бизнесе, да? У нас не было опыта построить своего бизнеса. Расскажите, как вы привлекали деньги? Мы начали переговоры с инвесторами, составили список фондов, ангелов, которые работали в России, имеют опыт работы в России, но сейчас находятся, например, за рубежом. Да? Да. То есть они не боятся России, потому что остальные, как правило, очень боятся. Вот. Начали с ними переговоры, но потом начался Крым-Наш, и у нас переговоры закончились на этом. Мы поняли, что это бесполезно, то есть закончили переговоры со всеми иностранными на тот момент инвесторами и пошли э, по российским. По всем фондам мы походили, нам сказали, покажите метрики, сколько у вас примерно стоит привлечение одного пользователя и так далее. Но чтобы показать метрики, вы должны запуститься. Дальше мы пошли по ангелам. С ними тоже достаточно сложные переговоры, потому что, как правило, ангел, если дает много денег, он сильно участвует в бизнесе. А это иногда не противоречит интересам бизнеса, потому что... Мы видим это по-другому. В итоге мы на долговые деньги создали продукт, а фонд мы привлекли уже вот в октябре. Мы запускали 25 октября, и вот уже перед запуском нам фонд подтвердил сделку. Да. Они смотрели, насколько я понимаю, вообще рынок кошелинга и выбрали нас. Когда вы выбирали, какие машины вы будете покупать, как вы, как вы пришли к тому, что будет у вас Mercedes-Benz и, по-моему, Kia? Да? Тут все очень просто, на автомобильном рынке очень много решает. Кажется, что много марок, много ничего подобного. Первое ⁇ это цена. Должна быть адекватна, если мы про эконом-сегмент говорим. Поэтому, окей. Что касается Мерседесов, мы задумались где-то через полгода после запуска, что делать с э, люксовым сегментом, иметь ли он право на существование. И в декабре мы начали читать пресс-релизы от европейских каршерингов, они все запускали люкс. И говорили там через несколько месяцев, что круто пошло. И, так. соответственно, когда вы запустили 100 машин, как я понимаю, Мерседес 100, 100, да. И, и у вас начали их брать. Первую э, неделю был обвал очереди, обвал колл-центра. Мы не, не ожидали такой спрос на «Мерседесы». Вот. И с точки зрения пиара она нам прибавила. Когда вы договаривались с дилером, вот, например, вы пришли в Mercedes-Benz, да, вы сразу хотите купить 100 автомобилей. Они делают какой-то спешл-офер, какую-то специальную скидку, я не знаю, там, или какие-то условия? Как вы с банками договаривались? Расскажи. Ну, весь рынок каршеринга, он работает в лизинг. лизинг на 2 или на три года, потом они должны обновляться. Еще по закону у машины мы не можем брать БУ, потому что машина более одного года не проходит по законодательству. Мы напрямую с «Мерседесом» общаемся, мы не через дилеров. Они поддержали этот проект на самом высоком уровне, и нам дали и скидку, и маркетинг, маркетинговую поддержку. <coughs> Расскажи, пожалуйста, про этот цвет и вот правильное оформление автомобиля. Потому что, насколько я знаю, есть какие-то правила. Цвет синий – это цвет белкин. Это наш цвет. Ваш цвет. Что угу. касается оранжевого, это законодательство правительства Москвы. Вот это оранжевый московский каршеринг. Это их знак. На всех каршерингах должен быть. Вот эти полосы э, тоже. И рядом знак каршеринга. А, все, я понял. А попросило. я думаю, почему у всех одинаковый значок здесь? Да. Да. Все по-другому оформлять нельзя. Это не соответствует законодательству. И парковочное разрешение вы тогда не получаете. Сколько скидка на паркинг? Ну, мы платим 24 тысячи За машину? В год. месяц? В год. А, в год. 24 в год. А можно мне такое сделать? Нельзя, да? Питье абонемент, там, 250 тысяч он, по-моему, стоит. В год? Да. 250 тысяч? Ну да, всего. Дорого, по-моему, нет? Нормально для Бентли. Расскажи, пожалуйста, какие курьезные ситуации были у вас с клиентами? Без колес бывает, колеса снимают, бывает фары. Была банда, которая фары воровала, 9 комплектов своровала, еще садилась в белку и воровала у других, чтобы не светить машину свою. Мы их приняли. А разбивают машины? Да. Если, например, ДТП, то что делаете? В зависимости от того, что там часто, если человек пьян в ДТП, Страховка не действует, и ему не повезло совсем. Если вы передали автомобиль вашему соседу, а он не зарегистрирован, то же самое история. Ничего не действует, у вас 50 тысяч штраф, передача третьему лицу. Да. Это каршеринг нельзя вообще делать. А если, например, там, превышение скорости или, там, например, красный свет, кто платит? Мы просто нам приходит автоматически штраф, и мы перевоставляем. Они через приложение снимаются деньги? Э, да, и в приложении видно номер постановления, когда, что, когда, и даже фотофиксацию у нас запрашивают, мы все присылаем. То есть вам бегать за людьми не нужно? Не, не нужно, абсолютно. Так, так, ну что, давайте откроем приложение Белка Карпа, посмотрим, как это работает. Так, ну вот, мы видим Мерседес, э, он рядом с нами. Какие-то другие автомобили мы можем найти рядом? Да, когда вам обычно показываются все автомобили, и карта выбирает, показывает вам ближайший. Если ночью вы ее не видите, вы жмете помигать. Либо это бывает, вот, да, она говорит, я здесь. Начинаем аренду. Самое крутое, что нет никаких ключей, у тебя только есть мобильный телефон, где ты кликаешь, находишь машину, она тебя находит, и потом ты кликаешь для того, чтобы ее открыть, садишься и сразу ее заводишь. Ну что, давайте прокатимся, посмотрим, как выглядит Белка Блэк, потому что Белка это единственная компания, которая сделала люксовые автомобили именно в каршеринге. Расскажи в цифрах про компанию, сколько сейчас людей работает, сколько заказов вы делаете в день и какие примерные там средние чеки. Ну, сейчас у нас уже все вместе, где-то 85 человек. В день примерно на машине ездит 7-8 человек выходные больше не меньше в среднее время поездки где-то летом когда вообще не было пробок было 35 минут сейчас уже 40 а зимой как правило 45 50 из-за снега пробки и так далее то есть получается вы делаете в день тысячи заказов тысячи, каждая да, машина это... которая у вас находится в парке она по-любому хотя бы один раз в день она юзается да конечно это в среднем некоторые машины используются намного больше ну, три правда. партнера, три девушки создали этот бизнес. И они ходили а, по встречам. Мне кажется, это было очень прикольно. У нас разделены сферы ответственности. Я за IT отвечаю, за маркетинг, за поддержку клиентов. Лора, мой партнер, она за финансы, за отношения с городом, управление парком и поиском злоумышленников. Вот это вот, когда все это... Самое интересное. самое интересное у нее. Лена там в продаже клиентам юристы, взаимодействие с контрагентами, вот это лизинговые, страховые, там много их очень. Вот, таким образом у нас полностью разделена зона ответственности, партнерская модель. Ну не было такого там, типа, а почему я должна это делать? делать сами. Ну очень разные мы. И там вот было компетенции, мы их закрыли и все. Ну? Вы ругаетесь? Да нет, а что ругаться? Ну спорите же все Нет, равно. спорим всегда, а всегда спорят. Слушай, а это дешевле вообще по каршерингу брать машину, чем брать, например, такси? Как вообще, если сравнивать с такси? В два раза дешевле в среднем, чем такси по комфорту. Люди говорят по-разному, но многие хотят сами вести, потому что их не устраивает качество водителей в такси. Друзья, как вы смотрите на то, если мы сейчас у Екатерины какую-нибудь скидку попросим? Мы можем дать на первую поездку 500 рублей промокод. А можно побольше? Ну, там рублей 700, не знаю. Ну, прям, чтобы прям эксклюзивчик был. Друзья, в общем, пока Екатерина думает, я вам внизу ссылку оставлю в описании. Э -э давайте качайте приложение Белка Кар, берите в аренду, и там будет для вас очень крутой промокод. Ну что, вот очередной наш выпуск подошел к концу. Как же меня вдохновляют люди, которые меняют этот мир к лучшему. Неважно, стартапы это или всемирные многомиллиардные компании. Друзья, давайте объединяться, давайте делать этот мир лучше вместе. Поэтому, друзья, поставьте лайк, напишите комментарии, подпишитесь на канал.